А если в согласии указано конкретное имущество, например, автомобиль, я же не смогу его прикладывать при покупке дебиторки? И получается, я должен оформлять согласие каждый раз или я ошибаюсь? Во всех торгах согласие супруги нужно оформлять каждый раз на каждой торги. Это необходимо, так как в согласии указывается планируемый для приобретения объект. Согласие необходимо заверить у нотариуса. Обязательно подготовьте всю необходимую информацию по лоту, по которому вы планируете участвовать, перед тем, как заняться нотариальным заверением этого документа. Но есть и альтернативное решение. Вы можете составить брачный договор. В этом случае его вы делаете один раз, и больше не придется заверять согласие на каждые торги.